1 сентября в стенах Казанского федерального университета. Как встретили первый день знаний лицеисты Казанского университета? Вы будущие выпускники и будущее богатство нашей страны, нашей республики. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Надежда Дик. На сайте университета опубликовано поздравление ректора Казанского федерального университета Линара Сафина по случаю Дня знаний. Он искренне поздравляет всех сотрудников и студентов с Днем знаний и желает успехов и плодотворной работы в новом учебном году. 1 сентября поистине один из самых знаменательных дней для всех граждан России. Для детей и их родителей это, безусловно, трепетный и важный момент. Однако студенческий День знаний несет в себе особенный смысл.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 У каждого человека понимание нового года свое. Кто-то ведет отчет от 1 января, для кого-то 1 сентября уже долгое время является началом нового этапа в жизни. Как встретили учебный год лицеисты Казанского федерального университета, узнаете в следующем сюжете. День знаний для Казанского федерального университета – очень важный и ответственный праздник. В своих стенах вуз приветствует не только студентов, но и учащихся структурных подразделений. Так первым поздравил учеников лицей имени Николая Ивановича Лобачевского. Это общеобразовательная школа-интернат, цель которой – создание условий для выявления, отбора, обучения и всестороннего творческого развития обучающихся, проявляющих выдающиеся способности к точным и естественным наукам. Вы будущие выпускники и будущее богатство нашей страны, нашей республики. Национальная идея нашей страны – это патриотизм. Поэтому все, что мы делаем, обязательно необходимо пропускать через осознание того, что мы граждане нашей великой страны. Поэтому хочу вам пожелать, конечно же, любить нашу родину, Татарстан, Россию, нашу страну. Вы действительно достойны многого способны на многое и уже многого достигли. Ну так вот я хочу, чтобы вы кроме работы находили время для чего-то еще. Это очень важно, потому что вот это что-то еще, это общение, это дружба, это приятное какое-то времяпрепровождение в Казанском федеральном университете. Это то, что останется с вами навсегда. Сегодня ученики Казанского федерального университета, лицея имени Николая Ивановича Лобачевского начинаем свой учебный год и обещаем, что все силы, все свои старания, упорство и таланты мы обязательно принесем в победу университета в его больших целях и задачах. Первый звонок в новом учебном году прозвенел и в IT-лицее. Это одно из самых инновационных общеобразовательных учреждений для талантливых школьников, а также один из лидеров олимпиадного движения в республике. Особый трепет в этот день чувствуют не только его будущие выпускники, но и администрация лицея, под чьим крылом они находятся столько лет. Мы, несомненно, одна команда, одна большая семья. И я искренне говорю, что вот лично мне очень комфортно здесь работать, очень Приятно общаться с, с ребятами, которые, я уверен, через какое-то время, но ну, это происходит, как правило, очень быстро, становятся, как в спорте, быстрее, сильнее, выше и перерастают своих наставников. Успехов вам, удачи! Я с нетерпением ждала этот новый учебный год, 9 класс. А я хочу хорошо написать ОГЭ и закончить все-таки с красным дипломом, статом. Вот. И наконец я встретил своими одноклассниками, учителями. Надеюсь, все пройдет классно. Новый учебный год встретили в университетской школе Елабужского института Казанского федерального университета. В этом году порог университетской школы переступили 58 первоклассников. В ходе торжественной линейки ребята появились на площади перед школой в сопровождении своих старших товарищей, учеников 11 класса. Кроме того, в этом году состоялся набор в новый профильный класс Digital English, в котором будет вестись углубленное изучение английского языка в сфере IT. В этом году вы пришли в школу, на территории школы есть детская площадка, есть спортивная площадка. А рядом со школой разбит университетский парк. И все это сделано в подарок к первому сентября для детей, родителей и жителей микрорайона. Я рад, что пришел очень в школу, хотел и буду учиться, стараться на одни пятерки. Мне тут очень нравится, тут очень красиво. Хороший учитель. 1 сентября отметили и в колледже, и института Казанского федерального университета. Состоялась торжественная линейка для первых студентов колледжа. В этом году учебу начнут около 300 выпускников девятых классов. Ребята будут обучаться на базе университетской школы и самого института. В ходе линейки студенты с лучшими средними оценками в аттестатах получили свои студенческие билеты из рук директора института Елены Мерзон. Я учился в университетской школе и поступил в КФУ. На юриста, потому что мне нравится эта профессия. И в дальнейшем я про продолжу учиться в этом университете э на высшее образование. Я поступил на программиста, закончил школу и пошел учиться на первый курс сюда. Я хотел заниматься самыми разными вещами, от программирования сайтов до разных программ, игр, приложений. И всем, чем угодно. Учеба – это работа не только школьников, но и их родителей. В общеобразовательное учреждение поступает именно семья. Лицей имени Николая Ивановича Лобачевского, IT-лицей, университетская школа и колледж Елабужского института Казанского федерального университета всегда ждут в своей ряды талантливых ребят. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Айдар Нурмеев, Универньюз. Сотрудник Института вычислительной математики Петр Кокунин награжден дипломом Генерального штаба Вооруженных сил России за активное участие в работе Круглого стола в рамках форума «Армия-2022». В деревне Универсиады состоялось торжественное мероприятие для первокурсников «Добро пожаловать в Казанский федеральный». Более подробно о событии расскажем в одном из следующих выпусков. Ну а полную запись концертной программы вскоре можно будет найти на нашем YouTube-канале.